Вот тут была кухня, разлетела вся крыша, накрыла, ничего не все валяется, диваны, но... ну, нема ничего, ноль. Это была хата, два прилета, нема, а живу я, вот все, добрый шел погреб, один раз в угол, а второй раз еще такие блоки. Проваливало все. все. На момент этого прилетов вы были тут? Не. Там тут прилетыки были. Вы сын забирал? Я текал, текал и отсюда шутка была. Я, туда, бо жутко я хотел тут жить. Сын сказал, забираем вас оттуда, до я заехали, и тут згоря пополам. Так готовы шли, невозможно просто там. <реклама> не стесняйтесь, не пугайтесь. А вот так мы живем. У людей хоть комнаты кисти, там, а тут нема еще. Я проехал, когда уже тепло. Ну я во зимой тут не. Я приехал, тут был дней десять перед новым годом и все. А то я проехал потеплил, а то проехал, то тут по тихенько, то те кину, то те, то те. Все есть. картошку даже не посадил. Ох, бляха! Жизнь прожить такого никогда не мог подумать думаю что хоть погреб. я тут родился батьки мои тут у все кладбище в воскресенье я был на кладбище они мои я этот этот кусок земли не брошу, потому что я тут родился я тут и померл что мне осталось Вы доглядываете за собачками, чьи они, вот, расскажите, вы не бросили в беды? Они вообще, вот эти собачки, девочки, расскажу, я проехал, да, они меня не пригнували, ну сколько я уже тут нахожусь, они приходят аж сюда, хотят кушать, это животные, я с ними дружу, они прибегали, Рекс, Нитрой, там Циган, Нитрой, каждое каждый имя. С ними приятно просто. Сколько их у вас? Ой, их за штук двенадцать. Они все сбегают. Там крикнул Циган, то есть здоровый самый. Циган, все прибегли. Там и муха, и, яка только и Циган, и Рекс. Когда я думал, что в шестьдесят год я буду порен жить. Мне хватало всего, все у меня остатки было.